Здравствуйте, меня зовут Виктор, я приехал из города Саратова. Мы приехали в республику Татарстан, в город Набережные Челны, в компанию «Завгар». Выбрали у них данный автомобиль КамАЗ-6518 с установкой донг Берем для себя, для работы, довольны организацией, все сделали быстро, качественно. И отдельно могу, ребят, всем посоветовать, вот менеджер зовут Артур, работал на самом деле со многими менеджерами, работал с Ростовом, работал с Нижним Новгородом, ну и все как бы под храмом. Вот рекомендую, хороший парень, поможет все сделать, подобрал нормальную цену и все, что именно мы хотели. Обращайтесь, не пожалеете. Спасибо Вас большое. наступающим и всех остальных с наступающим Новым Годом. С наступающим Новым Годом.